Какую же тайну несет в себе пятница 13 -я? Чем была вызвана такая буря эмоций и страхов? Об этом мы сегодня и поговорим. Во многих культурах пятница, которая выпадает на 13-й день месяца, это нехороший день. Этот суеверный страх зародился еще с давних времен и имеет много разных трактовок, о которых вы даже и не подозревали. И причин этому было много. Адам и Ева испробовали запретный плод в пятницу, и Каин убил Авеля тоже в этот день. Но самое популярное объяснение страха перед пятницей тринадцатого дает тайная вечеря, на которой присутствовали 13 человек – Иисус Христос и его 12 учеников. Тринадцатым был Иуда, апостол-предатель, который вскоре после распятия Христа повесился. Поэтому в Европе в 19 веке бытовало суеверие, что если 13 человек соберутся за одним столом, то кто-то из них в течение года непременно умрет. В тот период люди всячески старались избежать несчастливого числа. Была же профессия четырнадцатого гостя. Но на этом поводы бояться комбинации «Пятница-13» они закончились. Есть еще чрезвычайно загадочная история «Пятница-13», которую связывают с такими же загадочными темплиерами. Именно в пятницу 13 апреля 1307 года перестала существовать самая богатая и могущественная организация в Европе Орден Темплиеров. Абсолютно все тамплиеры исчезли с исторической арены всего за один день, в несчастливой, по мнению многих. С тех пор сочетание даты 13 и дня недели пятница приобрело такой страшный оттенок. Даже самые просвещенные люди в Европе боялись пятницы 13 -го. Более активной темой стала после выхода в 1980 году знаменитого фильма ужасов «Пятница 13» и распространения компьютерного вируса «Израиль Вайрос в пятницу 13 -го 1988 года. После этого случая появились сотни других пятничных вирусов. Но в последнее время не было зарегистрировано ни одного случая заражения каким-то из них, тем более, что многие уже не существуют в диком виде, а лишь хранятся в частных коллекциях специалистов. Нет никаких научных подтверждений, которые давали бы повод опасаться пятницы, на которую выпадает 13-й день месяца. Лучше всех тупых примет — это правильный ответ. Подписывайся!